всем привет дорогие друзья с вами канал крипто у нас опять же скажем так на обзоре проект x42 coin в общем я решил углубиться мне интересен стал данный проект как он так держится на плаву когда секрет криптовалюта, скажем так катится в тартарары в общем я посмотрел несколько интервью которые получается были на канале your crypto daily в этих нескольких интервью там разработчики много чего интересного рассказывают о своем проекте. Также небольшая рекламка получается для данного канала. В принципе, интересные вещи говорят. В общем, что по данному проекту? Почему как бы вся крипта падает, а данная крипта держится на плаву. В общем, для тех, кто конечно подзабыл немного. Это скажем так монета, проект, платформа, на которой так скажем так, платформа для разработчиков. Если вы создаете там проект какой-то, там, любой там, любой бизнес можно на данной платформе там настроить, э, активировать и запустить вход. Но, скажем так, для того, чтобы сделать то или иной шаг, нужно как бы, покупать монеты и оплачивать ими там, скажем так, хоть то листинг, э, в общем, ну, как сказать, листинг или иной шаг по работе в общем все получится с помощью данной монеты также что еще это когда разработки приложений смарт-контракты и тому подобное в общем как это объяснить в двух словах это все равно что вы заправляете машину каждый день то есть вы будете заправлять каждый день для чего для того чтобы на ней там работать либо там передвигаться еще что-либо делать ну, допустим, для работы. Да? Скажем так, данная платформа это в основном для разработчиков. Чем она для них хороша? Потому что они, скажем так, купили монет, оплатили ту или иную часть там по своей работе и постоянно на это будет спрос. Это как то же самое, как будто вы каждый день ходите за хлебом для того, чтобы питаться. То есть, это как бы питание, еда для разработчиков. То есть, с помощью данной платформы разработчики берут постоянно просто любое приложение любой там смарт-контракт на блокчейне там еще как-либо все это можно с помощью данной платформы реализовать и запустить настроить поэтому на эту так монету всегда будет спрос и мне кажется что в принципе она в течение наверное может быть одного-двух лет она наверное где-то топ-10 криптовалют попадет, наберет свои обороты. Как видите, вся остальная криптовалюта падает, да и ее потихоньку скажем так съедает. В общем лично мое мнение блин я опять же я сейчас никого не агитирую, там не покупать, ничего, вы просто сами сделайте выводы что и как для вас будет лучше. Но мне кажется всегда даже когда видите как говорится говоря кризис, да, а монета остается на плаву, то есть на нее всегда есть спрос и она держит свою, скажем так марку, держит свою цену в принципе как бы простому пользователю, зачем эта монета он может ей торговать, он может ее там пускать там она на кошельке холдится, лежит там еще что-либо но мне кажется, что все-таки потом она скажет так возьмется вверха и цена у данной монеты будет довольно-таки хорошая но опять же не сверхкосмическая, чтобы э, разработчики, которые будут создавать новые там свои проекты, могли ее покупать. но ну, не знаю, это опять же. Э, все в зависимости от цены. Где-то цены уменьшатся, где-то цены поднимутся. Но опять же, что меня удивило, я еще ни в одном проекте не видел. Э, о том, что идут, э, скажем так, просто блин комиссия за транзакцию нулевая. Просто ноль. То есть они вообще не переживают о том, какая цена у монеты будет, там, какая комиссия, они себе в карман так, скажем так не откидывают, не вложат ничего. Просто у них есть монеты, да, которые пущены в оборот. Они сами себе поднимают курс, сами себе делают спрос эти монеты. Поэтому они запустили эту систему, которая просто работает. Они со стороны наблюдают, чисто ее поддерживают, чтобы все работало отлично, там никаких, скажем так, ошибок не было и все работало в полной мере вот опять же сейчас получается здесь как бы я уже поинтересовался посмотрел в принципе умные вещи говорят опять же смотрите да попали мы на биржу блин торги за сутки это блин пять с половиной биткоина вы понимаете просто когда многие криптовалюты просто берут издаются сливается у них там курсы эта монета всегда держится на плаву и в принципе цена у нее хорошая. И, блин, я не знаю. То есть на нее есть спрос. То есть постоянно разрабатываются проекты. Постоянно будет значит новые криптовалюты и тому подобное. То есть много, я думаю, будет работать а, проектов по данной платформе. На ней будет все собрано, все сделано. В общем, как-то так. А, что еще хотел сказать? По дорожной карте они потихоньку развиваются, ну это как бы, в принципе, все отлично. Свои, свои, скажем так, обещания они выполняют. Кстати, кому интересно, я оставлю, наверное, ссылочку в описании на этот канал. Либо просто зайдете в Discord на X42 и посмотрите данное интервью. Кому там будет непонятно, можете привести субтитры на русский язык. В принципе, они понятны опять же для себя много чего нового, может, узнаете. Поэтому, видите, как вроде, когда все простенько сделано, простой сайт, платформа работает. Но, тем не менее, это работает, это приносит разработчикам прибыль, это много, скажем так, полезности приносит разработчикам, которые и покупают данную монету, и также инвесторам. Ну, в принципе, как бы... О данном проекте дома думаю мы поговорили уже. Напишите свое мнение в комментариях под видео, что вы лично думаете. Какое будущее данного проекта. Кому интересно, возьмите там не знаю белую бумагу. Там изучите как можно поподробнее, что вы вообще думаете о данном проекте. И как он себя реализует, скажем так, в будущем. Ну в общем пока на этом все. Давайте, мужики, тогда.. Всем удачи, всем профита, всем пока. Поддержите видео с лайком, подпиской на канал. Спасибо.